Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на ноябрь для представителей знака Льва. В целом благоприятный период. Вы сможете проявить себя естественно. Внешние обстоятельства складываются для вас наилучшим образом. Праздник присутствует в вашей жизни, и вы сами в этот период способны создать праздник вы легко оказываетесь в центре внимания, являетесь душой компании, тем человеком, который способен развеселить других, приковать к себе внимание и восхищение. Вы производите положительное впечатление на людей. Если нужно, вы всего сможете добиться. При желании или необходимости сможете пустить пыль в глаза и хорошо преподать себя. В этот период вы задаете тон происходящего, являетесь лидером. Если вы планировали презентацию, рекламную акцию, какое-либо мероприятие, ноябрь подходит для этого. Вы сможете привлечь публику, получите удовлетворяющие вас результаты. В течение ноября вы ощущаете внутреннюю свободу и раскрепощенность, испытываете чувство радости и уверенности в себе. Поэтому ощущаете симпатию и влечение к окружающему миру. Это период душевности для вас. Общаясь с единомышленниками, организовывая различные мероприятия, пусть даже онлайн, вы находите в жизни самые лучшие стороны. Ноябрь – идеальный период для дружеского общения, для любви, брака и семейной жизни, для всего прекрасного и эстетичного а также идеально подходит для социальной активности, как в реальности, так и с помощью интернет-ресурсов, социальных сетей. Особенно благоприятным можно считать соединение заключение союза в период с 14 по 29 ноября. Вы получите радость от общения с любимыми и членами семьи. Этот период вы можете с успехом использовать для гармонизации отношений с противоположным полом для установления мира и согласия в семье или в романтических отношениях. Хорошее время для помолвки, бракосочетания, для выражения своих чувств и привязанностей. После 21 ноября ситуация немного осложняется. Венера, планета любви, комфорта, взаимоотношений, входит в знак Скорпиона и строит напряженный аспект к вашему Солнцу. Появляется склонность к любовным авантюрам. Также партнер может преподнести неприятные сюрпризы. Третью декаду месяца можно также использовать для анализа своих чувств и привязанностей, так как вы сможете правильно оценить партнера и его к вам отношения ноябрь идеально подходит для супругов мечтающих о ребенке в этом месяце многие пары стремящиеся к этому получат приятное известие ноябрь вообще принесет вам много впечатлений в профессиональной деятельности все хорошо особенно после 14 ноября вы почувствуете себя увереннее и будете убеждены что ваши усилия не пропадут даром. В свою очередь, эта позиция привлечет к вам людей и успех, которого вы добиваетесь. Сама реклама окажется очень эффективной, как и попытки обратить себе на пользу чужие усилия. Вашу работу могут выполнить другие. Кроме того, ваша деятельность получит признание или поможет вам добиться влияния. Главная мера предосторожности – не принимать слишком многое как должное и не становиться чрезмерно самоуверенным. Ноябрь будет благоприятным для покупки вещей, которые относятся к предметам роскоши. А также ноябрь подходит для улаживания общественных и финансовых дел. Благоприятный месяц для привлечения внимания к своим делам светских особ и влиятельных лиц. От них можно ожидать понимания, помощи и поддержки, в том числе материальной и финансовой. Не исключено завязывание служебных романов. Ваш возросший оптимизм позволит вам оптимально решить многие производственные и коммерческие проблемы. Удачно складываются деловые отношения с представителями противоположного пола. Период благоприятен для визитов к начальству. Для посещения официальных инстанций Солнце является вашим управителем. Из 21 ноября переходит знак Стрельца. Строит гармоничный аспект к вашему Солнцу. Возрастает интерес к темам, связанным с другими странами, с чужой культурой. Усиливается тяга к традициям и справедливости, а также к познаниям. Благоприятное время для решения юридических вопросов, судебных дел. Наверняка они будут решены в вашу пользу. В это время хорошо обращаться с просьбами к начальству, в официальной инстанции, к высопоставленным чиновникам. В ноябре значительно увеличится ваша жизненная сила и трудоспособность. Вы сможете очень многое сделать. Главное, не поддавайтесь приступам ления. Иначе можно потерять много благоприятных возможностей и намечающихся перспектив. Общественная деятельность будет приносить удовольствие. В этот период вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты, давно намеченные планы. Не упустите свой шанс, не поддавайтесь лень. Помощь и поддержка приходят сами собой. а Поиск покровительства начальства и высокопоставленных особ приносит весомые результаты. Вы легко сможете решить финансовые проблемы. Воспользуйтесь этим периодом для участия в коллективных проектах, финансовых делах, смело вкладывайте ресурсы. Вам открываются новые перспективы. Отдыхать в этот период некогда. Обучайтесь. Повышайте уровень своей квалификации и качество вашей жизни значительно повысится. При приложении определенных усилий вам удастся избавиться от затянувшихся конфликтов с любимыми и членами семьи. Вы как бы наблюдаете внешний напряженный фон. Неприятности вас обходят стороной. Ноябрь будет успешным для многих представителей знака льва, особенно тех, кто занимается саморазвитием и духовное ставит выше материального. Кроме того, благоприятными будут тайные проекты и решения строго конфиденциальных вопросов. Доверьтесь интуиции, обращайте внимание на сновидения и вы обретете духовное или творческое вдохновение которое поможет вам в решении важных для вас вопросов возможно перед вами откроются запертые прежде двери и вы сможете реализовать свои амбиции дня за три до затмения которое произойдет 30 ноября вы конечно почувствуете напряжение так как солнце принимает главное участие в этом явлении лунное затмение 30 ноября в знаке близнецов значительно снизит осознанность солнце в оппозиции с луной в этот день то есть это полнолуние вблизи лунных узлов и это явление называется лунным затмением вполне вероятны перепады настроения и не только у вас непостоянство чувств и нарушение здоровья характерны для этого лунного затмения в конце месяца трудности в отношениях с начальством противоречия с подчиненными Вполне вероятно. Это может от, ну, так, не сильно, но повредить вашему бизнесу и работе. Исключите личные столкновения, проявление амбиций, эгоизма, эмоциональной агрессивности. И вы избежите множество неприятностей. Но в любом случае для деловой активности решения важных дел, заключение сделок, договоров.